Kingdom to Crowns – это минималистичная микростратегия с горизонтальной прокруткой и потрясающей пиксельной графикой. Минимализм – это ключевая идея в данной игре. Минимум возможных действий, оказывается, не умаляет, но расширяет геймплей в данной ламповой игрушке. Управление осуществляется тремя кнопками – влево, вправо и вниз. Казалось бы, что проще, жмешь на левую, бежишь понятно куда. То же самое и с правой, жмешь вниз, выбрасываешь монетки, боже, ну или платишь ими за что-либо. Однако дьявол кроется в деталях. Несмотря на кажущуюся простоту, данная игрушка заставляет тебя заниматься адским микроменеджментом. Думать о том, что твои несложные действия завязываются в цепочку других действий. И вот ты уже разрываешься от того, бежать в левую сторону, построить ферму, либо бежать направо, установить аванпост со стражей для защиты от неприятелей. Особенно порадовало то, что в нее можно сыграть посетить с другом, а равно взять своего друга, ребенка, супругу, кота, усадить рядом и позволить помочь тебе править королевством, разделив лавры правителя на двоих в кооперативном режиме. Для любителей развернуться по полной есть режимы со стандартной компанией, азиатским сюжетом для любителей самураев, ну и кромешно страшного сюжета про нечисть. Игрушки я ставлю 10 ламповых часов из 10, что очень неожиданно для меня. Рекомендую всем, это надо попробовать, поверьте и не благодарите.